Головки делительные тип 5026, F2.6 и F2 предназначены для использования на фрезерных, расточных, сверлильных, разметочных и прочих работах. В комплекте с головкой поставляется токарный патрон со сборными реверсивными кулачками и делительные шаблоны. При установке патроны центрируются по пояску и закрепляются винтами через сквозные отверстия в корпусе. Головки различаются размерами токарных патронов и высотой центров. Проходное отверстие головки позволяет обрабатывать длинные заготовки. На двух плоскостях имеются пазы с местами для установки шпонок и винтов крепления. Это позволяет использовать головки в горизонтальном и вертикальном положении. Для придания жесткости длинной заготовки можно воспользоваться задней бабкой тип 5057. Проградуированный на 360 градусов диск с делениями в 1 градус и нониус с точностью в 5 минут позволяет контролировать поворот при делении на произвольные углы. При свободном делении до начала вращения необходимо убедиться в том, что фиксирующий клин выведен из зацепления с главным делительным диском. Затем нужно расслабить стопор вращения, повернув рычаг и произвести поворот. После выставления необходимого угла шпиндель снова фиксируется стопором и можно приступить к работе. При делении на фиксированные части необходимо воспользоваться делительными шаблонами, разделенными на части. Предустановленный главный делительный диск разделен на 24 части. На нем имеется 12 отверстий со смещением на 15 градусов. В эти отверстия избирательно устанавливается ключ шаблона для установки начального положения. Ориентируемся на фиксирующий клин в зацеплении с диском и шаблоном. Это положение принимается как нулевое. Крышку закрыть. Здесь последовательность обратная. Сначала нужно расслабить стопор вращения. Затем фиксирующий клин выводится из зацепления. И шпинель поворачивается до момента сцепления клина с очередной проточкой. Полученное положение фиксируется стопором и можно приступить к работе. Для проворота шпинделя можно воспользоваться ключом или воротком, вставляя его в любое из шести отверстий на шпинделе.